Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые коллеги. Как меня слышно? Замечательно. Ну, первое, что хочу сказать, что в комнату сегодня помещаться будем все, так что не опаздывайте, заходите. У нас есть консультант под номером 131-511-01. Мы очень рады видеть вас на сегодняшней школе, но желательно вам сейчас выйти, написать свою фамилию и первую букву своего имени, а в скобочках напишите вашего спонсора. Вы меня слышите? Хрипит? Очень сильно хрипит? Сделать потише? У ну, меня потише. Уже нет, да? Хорошо, прекрасненько. Ну что ж, больше ждать мы никого не будем. Нет, я ничего делать не буду. У меня вообще может так все пропасть. Поэтому как бы все, девочки, мальчики, уважаемые коллеги. <свят> ну так, сегодня у нас с вами очень замечательная школа. И вам проведу я, Лотникова Лёля. С чего начать, даже начинаю немножечко теряться. По той простой причине, но сегодня такая позитивная школа, Хочется всем все рассказать, хочется кричать о том, что вот мы такие обалденные. Так вот будьте как дети. Им не важно мнение людей. Им важно то, что они всегда хотят, что они всегда радуются жизни. Давайте мы с вами будем просто радоваться жизни, работая. И радоваться, работаешь и радуешься жизни. Да это вот, ну, лучше в жизни не придумаешь. Это сказала не я, это сказали великие люди, великие слова произнесли. А мы с вами продолжаем нашу обалденнейшую школу, от которой хочется петь. Итак, милые мои дорогие коллеги, кто в этом каталоге обратил внимание на вот эти продукты? М? Обращали кто-нибудь внимание? Замечательно! Я так и думала, что мы не все могли обратить внимание на эти продукты. А я с вами сегодня хочу поделиться впечатлениями: это смягчающий бальзам для ухода за кутиколой и питательное масло для ногтей новой серии Диван от Арифлейм. Консультант по номеру 131 51 101. Вы меня слышите? Ответьте, пожалуйста. Так вот, эти, эти два продукта по уходу за кутикулой выпустились еще в августе. Арифлейм выпустил. Слышите? Так, выйдите, пожалуйста, и напишите вашу фамилию, первую букву от вашего имени и кто вас пригласил. Иначе мне придется вас удалить из комнаты. Не заставляйте вот сделать вот такое... Ну, неприятное мероприятие, скажем так, да? Выпустил, целый, выпустил целую серию по уходу, новую серию, комплексный уход за ногтями и кутикулой. Из всей серии я выбрала, ну так, попробовать смягчающий бальзам за кутикулой и питательное масло. Вот вы сейчас видите смягчающий бальзам для ухода за кутикулой от Арифлейм. Он предназначен для питания нашей самой лучшей на свете кутикулы. И этот бальзам защищает... Ногти от сухости и кутикулу также от сухости. Специальная ультраувлажняющая формула содержит масло ши. О, как подумаешь, боже мой, масло ши, ведь это не масло, а просто супер. И гиалуроновую кислоту, а также глицерин для восстановления кожи. Сам бальзам упакован в маленькую баночку объемом 10 мл. Супер! Берешь маленькая, аккуратная. А запах-то у нее какой приятный! Пахнет миндалем. Для меня это немножечко горьковатым миндалем пахнет, так как я очень люб люблю миндаль и часто его кушаю. И как бы я его очень сильно различаю по запахам. Но э, как бы запах не выветривается практически мягкий, нежный по консистенции похож на легкий взбитый, воздушный, даже не крем, а йогурт. Намазываешь ее, берешь вот так вот пальчиком, намазываешь на кутикулу и получаешь полное королевское удовольствие. Хорошо вот крем, как тут я сейчас показываю, набирается, ну, наносится вот подушечками пальца, но есть одно но. Когда вы берете его пальчиком, этот бальзамчик попадает под крем, вернее под ноготь, и его надо оттуда удалять. Ну, вы можете взять какую-нибудь палочку, апельсиновую или стеклянную палочку и намазать свои кутикулы. Оставить на пару минут и массируя втираете в кожу ваших драгоценных пальчиков до полного впитывания. Втерли и вау! Какой эффект! Настолько приятно, мягко, устраняет все, сухость. Маникюр кажется настолько идеальным, даже не кажется, он выглядит идеальным. Но! Есть но! Что, вы меня не слышите? Ау! Меня не слышно? Ура! Слышно. Но есть но. Если у вас очень сухая кожа на руках, сухие очень ногти и сухая кутикула, хватает его только на час одного намазывания. И вам нужно делать это периодически, повторять несколько раз. И я заметила, через три дня мне стало достаточно наносить этого бальзамчика всего лишь один раз. И я получаю свое королевское удовольствие. Это настолько здорово, что хочется снова, вернее дальше вам посоветовать, что я еще приобрела. Это питательное масло. Оно даже ультрапитательное, витаминное масло. Увлажняет и восстанавливает также сухие ослабленные ногти предотвращает расслаивание и способствует росту здоровых ногтей. Вы понимаете, здоровье человека можно определить по цвету лица, по глазам и по ногтям. Вот уж у кого, если плохие ногти, витаминчики где ваши? Как мы ухаживаем за этим? Масло обалденное, имеет желтоватый цвет жидкой консистенции с приятным сливочным ароматом который совершенно не ощущается на коже Но нет вот такого, как ты масло намазал фу, масло, нет это масло, которое впитывается и вы широкой кисточкой наносите он удобно этой кисточкой наносить и распределяете по ногтевой пластине и на кутикулу тоже впитывается она очень быстро если втирать массажными движениями она еще быстрее впитается и не оставляет жирных следов и липкости. Масло, напомню уже, еще раз предотвращает расслаивание, а кутикула становится более мягкой и эластичной. Естественно, этим маслом можно пользоваться по необходимости. Но я думаю, чтобы иметь наши такие замечательные руки, чтобы мы с вами выглядели просто королевами, нам нужно пользоваться им. Почаще. Итак, я вас убедила, что это очень хорошее средство по уходу за руками, ногтями и кутикулой. Все втирать надо, все массажными, легкими движениями. Ой, вы знаете, вот такой расслабились и давай сидишь, ручки мажешь, получаешь удовольствие, а муж вам потом подойдет и скажет, «Боже мой, милая, от а тебя так пахнет, у тебя такие приятные руки». Релакс, это правильно, релакс. Замечательно, что я донесла вам эту информацию. Очень хотелось с вами поделиться, но продолжаем. Я даже не пролистала, с таким удовольствием рассказывала, как наносить кисточкой, вот показывается, да, я вам хотела показать. Но так я увлеклась рассказом, и наши пальчики-нагадки превзойдут королевские ручки что все хотела вам сразу, изначально. Но после такого релакса задаю вопрос всем, 130 человекам. Кому нравится такое выражение? Конечно, это уже не королевское выражение, но между жопой и диваном доллар никогда не пролетит. Кому нравится такое выражение? Мне тоже. Я его повторяю бесконечно. Бесконечно и бесконечно. Ребята, никогда туда ничего не проскочит. Вот это выражение, что под лежачий камень вода не бежит. Это как-то мягко сказано. Но Билл Гейтс четко сказал. Повторяться много раз не будем. Пиво не течет. Ну, может быть и пиво не течет. И поэтому наша с вами команда Естественно, этот девиз поддерживает. И по итогам 13 каталога консультанты, которые квалифицировались на первую ступень карьерной лестницы, это 3%. Наш каталог закончился. И очень хочется поздравить всех консультантов, всех, не только консультантов, менеджеров, директоров, всех-всех присутствующих с окончанием этого каталога. И мы с вами поработали. Мы не сидели на диване, не лежали крепко к дивану, прижавшись. Это консультанты Ермолюк Елена, Баранова Лидия, Морякова Мария, Молчавская Ирина, Хамидов Имаджон, Салиева Насиба. Палутова Дилшада. Если ошибки сделаю в разговоре, а вы всем аплодируйте крестиками, это ура! Кадырова Барно, Ахметкулова Гульназа, Саидова Шахло, Шадиева Шахназа, Семышева Наталья, Листровая Мария, Константинова Юлия, Белова Оксана, Бурмистрова Елена, Николаева Анна, Крецу Анастасия, Алды, Алдырханова, Ляйсан, Карпова Елена, Королькова Елена, Ионина Елена, Белозерова Люба, Воробьева Елена, Ольху, Ольхова Анастасия, Никонова Кристина, Череватова Светлана, Борисова Елена, Ершова Елена, Ушакова Ирина, Века, Вековшинина Анна, Дружкина Александра, Русских Анастасия, Муха, Мадима Лилия. Рыбакова Татьяна, Власова Екатерина, Булина Юлия, Репещная Любовь, Антонова Светлана, Петрова Елена. И продолжается наш список. Терентьева Ольга, Богданова Наталья, Пшеница, Пшеницына Татьяна, Карпов Артем, Белоусова Ксения, Степанова Янина. Степанова Яна, наверное, Федулова Светлана, Чеколовец Ирина, Чертова Анна, Ломовцева Анна, Панченко Ольга, Волкова Мадина, Сверчкова Светлана, Поправко Екатерина, Политикова Инна, Петунина Наталья, Напалкова Мария, Шабурова Вероника, Красикова Евгения, Королькова Елена, Алдыр. Ханова Лейсян, Карпова Елена, Соколов Сергей, Николаева Ольга, Макарова Олеся, Марченко Олеся. Волудницына Татьяна, Качайла Ангелина, Тенна Наталья, Гилязов, Рустам, Курбанов Ибрагим, Дубов Александр, Токарева Разогуль, Овчарова Надежда, Гейт Юлия, Бессолицына Марина, Колесник Светлана, Новикова Татьяна, Кригер Ольга, Касаткина Марина, Жидких Алена, Красильникова Ирина, Слотская Виктория, Волгина Елена, Протасова Вера, Пасечникова Татьяна, Корнилова Анна, 90 человек, и это может быть мы еще кого-то пропустили, 90 будущих директоров, которые уже не лежат на диване, ура, это просто здорово, девочки, это ура, мальчики, коллеги, как правильно назвать, вот столько переполняет эмоции, что хочется сказать, ведь это только новые звания. А ведь их еще в два раза больше тех, у которых уже эти звания открыты. Представьте себе, какой рост. Главное – расти. Главное – идти вперед. И далее. И далее мы с вами будем знакомиться и поздравлять консультантов, которые квалифицировались на вторую ступень. Это 6% по карьерной лестнице. И вообще, возьмите себе за правило, сразу же скачайте себе карьерную лестницу, и она у вас должна на рабочем столе в компьютере быть. Ну, как, как обой рабочего стола. Это карьерная лестница. И ваша мечта, куда вы должны подойти по карьерной лестнице. Итак, консультанты, которые вышли на вторую степень 6%. Надбитова Виктория. Заметьте еще, будут повторяться фамилии из трех процентников, потому что многие вышли сразу на три, на шесть и на девять. Это за один каталог. Горифулина Любовь, Ищенко Евгений, Шаталова Анастасия, Медбаева Мария, Брака, э, Браковенко Юлия, Царегородцева Екатерина, Гафурова Махму, Махбуба, Ахметова Райхон. Исмаилова Мадина, Кушмурудова Фрида, Балтуева Манзура, Шодиева Гулмаза, Волкова Женечка, Станкевича Леся, Болг... Болгарова Наталья, Гелашвили Анна, Комиссарова Виктория, Хагдаева Евгения, Крешкина Светлана, Гамлямова Ильзира. Простите, если произнесу не так. Катунькина Светлана, Калинина Елена, Бурмистрова Елена, Белова Ольга, Крецио Анастасия, Королькова Юля, Степанова Галина, Костенко Виктория, Финтикова Раиса, Максимова Екатерина, Проворова Светлана, Шикова Татьяна, Матюшкова Яна, Шиги. Валеева Ирина, Суздалева Суз, Светлана, Иванькина Елена. И это еще не все. Это еще продолжение следует шести процентников. Ура! Сулисанова Альбина, Иванова Яна, Пучкова Анна, Михеева Олеся, Менка Анастасия, Пустовар Светлана, Федорова Алена, Горбатенко Евгения, Шандер Анна, Курбанова Наталья, Мишутина Яна, Ракомина Галина, Демен, Демен, Дементьева Надежда, Гордейчик Ирина, сапильняк Сергей, Самуткина Екатерина, Киммер Лариса, Сметанина Ксения, Киселев Александр, Александр Вафина Ирина, Говорухина Виктория, Огородова Людмила, Голоколенова Анастасия, Клименкова Оксана, Куликова Ольга, Борисычева Ольга, Мирошниченко Александра, Болтнева Оксана, Ермакова Оксана, Некрасова Оксана, Королькова Юлия, Муса Галиева Маржан. Дик Любовь, Лазинская Маргарита, Малькова Татьяна, Семенова Татьяна, Луща Екатерина, Волков Андрей, Скрябина Елена, Рыбакова Наталья, Гавришин Александр, Бессолицина Марина, Колесник Светлана, Федоров Яков, 75 шести процентников, 75 будущих директоров. Это вам, девочки, уже не просто шуточки. Это уже далеко не шуточки. Это бизнес с большой буквы. И самое главное, уважаемые коллеги, обратите внимание, я хоть и сказала девочки, обратите внимание, сколько у нас мальчиков в команде, все больше и больше. А ведь этот бизнес, он не женский, он мужской. Мужчины просто еще. Это не поняли. Все не поняли. Поняли только те, кто сейчас с нами вместе. И поаплодируем всем нашим будущим директорам. И как вы знаете, уважаемые коллеги, согласно карьерной лестнице, третья ступень является менеджерской. Так вот, на третьей ступени карьерной лестницы 9% у нас тоже немало. Гайда Валерий, Колонова Саида, Мулажонова Мавзуна, Абдураимов Элер, Комогорцева Алена, Мамрикова Нина, Плеханова Юлия, Ивлюшкина Наталья, Камагорцева Алена, Мамрикову два раз повторила. Ну, будет, значит, дважды бриллиантовый директор очень быстро. И еще не все мы делаем продолжение. Гацуцина Людмила, Моторикова Галина, Вахру, Вахрушева Оксана, Ваганова Екатерина, Шкут Елена, Вавилова Галина, Островская Настя, Федотова Оксана, Масаева Марина, Загорулька Настя, Губанова Мария, Земская Светлана, Трушина Елена, Сафронова Наталья, Данилова Настя, и Саинка Татьяна. Анисимова Анастасия. И прибавьте к тем 170 или 160 директорам еще 17 будущих золотых директоров. 9% они уже выстраивают в себе структуру на золото. Уже первые шаги они это делают. И не дай боже все перечисленные остановятся. Запомните, если вы остановитесь и уйдете. Это ваши проблемы. А под вами люди как росли, так и будут расти. Вы уйдете, а под вами вырастет директорская структура. Поэтому задумайтесь. Может быть лучше поднатужиться? Может быть лучше включить мозги? И поехали с новой силой, с новой энергией. А компания нам всегда помогает в этом. Итак, ура всем! Мы переходим на другую статью поздравлений. 9 золотых директоров, которые пока на уровне 12%. Это они сейчас только на 12%. Но скоро они будут золотые директора. В нашей структуре к списку золотых директоров обязательно подключается Хохлов Геннадий, Хамитова Муя Сарджон, Нажилова Мария, Нечаева Екатерина, Минина Люция, Притула Елена, Назарова Светлана, Мочалова Татьяна, Терентьева Татьяна. Девять золотых директоров. Поспешите вы еще пока на уровне 12%. Вам осталось рукой подать. И шестнадцатым каталогом мы вас будем поздравлять уже с открытием звания директоров. Я думаю, вы наше доверие оправдаете. Молодцы, ребята! И далее. И далее. Эти шары только для вас. Только для вас. Но только с ними не улетайте от нас. Будьте с нами. Это менеджеры 15% процентного уровня. Десять будущих бриллиантовых директоров, которые еще пока только на уровне 15%, но это пока Богородский Алексей, Бреднева Людмила, Рыбакова-Галина, Бурлакова Алена, Абайдулаева, Фарангис, Салиева-Мукадас, Атобоев Абдумалон. Мавлон, Белишова Екатерина, Ищенко Наталья. Ох, Белишову два раз я записала, значит она будет дважды бриллиантовый директор у нас. Ура, ура, поздравляем вас. У вас уже не просто шажок остался, да вообще полшага у вас осталось до звания директора и шаг до бриллиантового директора. По-другому мы вас не видим. И мы с вами продолжаем нашу торжественную часть. И давайте остановимся немножечко. Мы становимся похожими на тех людей, с которыми общаемся. Выбирайте свои окружения. Какими бы мы не были уникальными. Оно все равно влияет на нас. Вот если вы пришли в нашу команду и постепенно вы принимаете наше окружение, уходя из своего окружения, вы становитесь такими, в каком обществе вы общаетесь. Значит, Вы общаетесь с такими замечательными, бриллиантовыми директорами, которым осталось совсем немного, потому что они пока на 18%. Это Варвара Гайда и пасечник Жанна. Общение с такими коллегами, естественно, дает результат. Дает результат вашей жизни. Дает вам полноправную и, и полностью энергичную жизнь. Дает вам право мечтать, и чтобы мечты ваши сбывались. А если вдруг вы захотите, чтобы вот такой автомобиль вам подали, с вот такими вот цветами, естественно, вы только скажите. И вам обязательно предоставят такую машину с таким вот ворохом цветов, красиво уложенная. Классно! Классно, когда у тебя есть желание, и ты его можешь выполнить. Классно, когда ты свободен, и ты можешь спокойно решать свою судьбу. Классно, когда ты свободен, и можешь спокойно купить то, что тебе хочется. Классно, когда ты можешь позволить своему ребенку то, что он хочет. Классно, что ты спать ложишься, и у тебя не болит голова о том, что тебе завтра подниматься. Ровно в 6 утра или еще раньше, и топать на ту непонятную работу. Вот это классно. Простите, когда повторяю девчонки. Ну вот, ну вот так вот тут уж у меня выскакивает. Мальчишки, девчонки. Ну, мальчишки, они вообще как бы э, мужчины, они, э, ну, как вам сказать, они более жесткого характера, да? Более такого э, усердного характера. И они обязательно это сделают. А девчонок еще надо уговаривать. Вот из-за этих девчонок я постоянно повторяю девчонки. Хорошо. Уважаемые коллеги, мальчики и девочки, просим вас попасть именно, не то, что просим, а желаем вам попасть вот на такую статью в следующий каталог, как 18%. И мы вас будем вот так же поздравлять с новыми, новыми достижениями. Но это еще не все. Это еще не все. В этом каталоге у нас Родился новый старший менеджер, тарощина Наталья. 22%. 22% Наталья открыла звание директора. Ура! Ура, мои золотые! У нас еще один директор появился. Родился новый директор. Ура! Ура! Ура! А подрастает у нас их порядка 200. Вы представляете, 200 директоров, да ни одного гостильного двора не хватит только на нас, когда мы поедем, по, поедем на банкет директоров или на международную конференцию. Для меня это первая мечта, чтобы мы ехали на международную конференцию. О, Катюш подсчитал, 211 человек. Обалдеть! Вот так держать. Только вперед, Наталья, только вперед и не сдаваться. И далее это еще не все инкубатор директоров пусть будет инкубатор директоров я все равно мне все равно ну, как его назвать главное чтобы росли директора главное что что о, простите чтобы они росли и дальше продвигались и далее в этом каталоге самое высокое звание открыла ой не то открыла Абдурахмонова Райхана Открыла звание старшего директора. Да что ж он убегает у меня и все. Открыла звание старшего директора. Ну что такое? Все вам рассказала уже заранее. Сейчас. Это звание открывается по карьерной лестнице. Да что ж она у меня движется, ну. Сейчас, сейчас. Это звание открывается по карьерной лестнице после звания директора. Райхана получит, как закроется старшего директора, получит премию полторы тысячи долларов. Наталья получит премию. Тарощина, тысячу долларов. Как 8 каталогов продержится в этом уровне. Она продержится, потому что под ней очень серьезная структура. Так что премии вы в Арифлейм будете получать очень много. Так держать только вперед. Райхана, мы надеемся, что бриллиантовый директор буквально с тобой рядом. Поздравляем еще раз старшего директора. А теперь скажите, кого же мы на этот раз пропустили? Кого же мы не поздравили? Пока вы пишете, мы с вами будем продолжать. Смотрите. Хочу сделать, уважаемые коллеги, небольшую горячую... Новость. Украина. Компания, вернее, общая компания «Рифлейн» увеличила время на размещение заказов для бесплатной регистрации во время рекрутинговой кампании. Украина. Регистрация. Ой, не прочту. Одна регистрация 0 гривен при условии размещения новичкам первого единовременного заказа на 100 гривен по ценам каталога в течение 7 дней с момента регистрации. О как! В течение 7 дней. Вот это они продлили. Обычная стоимость регистрации 29 гривен. Теперь начиная с каталога 14 у наших новичков будет не 24 по России, а 72 после регистрации на размещение заказа. Данное будет правило распространяться на все последующие рекрутинговые акции. Если мы, когда мы с вами рекрутировали, зарегистрировали человека и говорили ему, в течение суток сделай минимум на 600 рублей, твоя регистрация бесплатная. Теперь в течение трех суток в течение трех суток, да? 72 час в течение 72 часов твоя регистрация будет бесплатна, если ты разместишь заказ. С этим понятно? С новостями с горящими? Понятно. Замечательно. И теперь мы переходим с вами к деловому, очень деловому, а, такому, как бы сказать, вопросу. У нас с вами, у нас с вами был конкурс. Все помнят про конкурс? Мы его объявили за 10 дней до конца 13 каталога. Итак, внимание! Всего было продано 32 набора. Считайте, что я кричу в этот рупор. Ура, ребята, 32 набора экологен. Мы с вами вышли на войну в борьбе с морщинами. На тропу войны с морщинами вышли. 33, у Куприянова еще не сообщила о том, что нет. Правильно, да если бы еще в Краснодарском сервисном центре были эти наборы, ребят, завалило бы за 50 только у меня было три, ну, мне самой и два покупателя. Только я могла бы купить их три, но их просто не было на складе. И я думаю, многие из краснодарского сервисного центра пострадали от этого, не смогли приобрести даже для себя. Да, да, да, не было в наличии. Там раз кто-то первый немножечко купил и все, и потом они их не стали. Я думаю, еще это на других сервисных центрах было также. Далее подробности. Вот он то не грузится, а то вперед быстрее всего грузится. Ну что такое? Ага. Ну опять включаю. Так. Один набор приобрели Екатерина Лотникова, Елена Карпова, Мария Шкут. Мария Павлова, она, наверное, единственная из Краснодарского сервисного центра, которая получила себе набор. Татьяна Меняева, Нина Мамрикова, Оксана Котельницкая. Мы их поздравляем. Молодцы! Вы воюете с морщинами. Умницы! Далее. Два набора приобрели или продали, как хотите, называйте. Да, у Марии Павловой точно связи в Краснодарском сервисном центре. Ей все по блату там. аксао Анна Осокина, Наталья Ищенко, Елена Трушина, Галина Валилова. Ура, девочки! Вы просто молодцы! Молодцы, молодцы! Вы даже по два набора сделали. Далее. Кто же ты? у нас сделал. Это Валентина Волкова, Людмила Белова, Елена Плеханова, Алёнушка Николаева. Девочки превзошли всех практически. И далее. И далее. Пять наборов. Геннадий Хохлов. Вот где мужчины показали, что мужчины это с высокой буквы мужчины умница вот женщины, подумайте как хвалиться своим подружкам о том что морщинки то убегают и это всего за 10 дней по условиям договора по условиям акции о продажах наборов у нас был какой договор за первое место сколько бонус баллов спонсоры обещали 100 бонус баллов так вот первое место как вы считаете кто у нас занял Быстренько пишем Геннадий. Геннадий нас занял первое место. Причем Геннадий личных бонус-баллов сделал 600 баллов. Представляете? И сейчас ему добавится, ну, в 14 каталоге, 615, да? Ну, я примерно так сказала. И сейчас ему еще добавится 100 баллов. Ген, держи тот уровень 600 баллов, продавай еще наборы, а может их еще и 10 продаж, и тебе добавится 100 бонус-баллов. Кто хочет посчитать, какую прибыль у Гены получилась, какая получилась у Геннадия? Или лучше не считать, ты сам посчитаем? Держи, держи, Ген, держи. Замечательно. Так что давайте еще раз мы, Геннадию, поаплодируем. Гена, да ты просто супер молодец. Супер, супер, супер, супер. Хочется кричать, хочется лежать. Вот как детям хочется лежать, потому что да, да, это можно, видите, можно продать. Если Магнус может об этом говорить и продавать, то почему не может Гена? Почему не может Таня? Почему не может Яков? Почему не может Лёля? Да все могут это сделать. Нужно только захотеть. Все, Другого вопроса нет. Но с первым местом мы с вами разобрались, кто его получил. А как же мы будем с вами делить второе место, где люди сделали по три набора? А сколько за второе место бонусов, баллов добавляется? 50. И теперь выносим на совет 150 человек, как распределять эти 50 баллов на четырех человек. Ну, ну зачем верх? Всем по 50 баллов. Нет, 50 баллов на второе место. Вот давайте и делить. А 4 претендента. Вера готова всем э, по 50 баллов кинуть. 200 баллов, да, Вера? Всем плюну? А может выделим кого-то? У кого больше личных баллов? 50 баллов. Правильно, но у вас-то получилось на э, второе место аж четыре человека. Еще, еще мнения ученых разошлись. Одни хотят всем по пятьдесят, другие хотят по-другому. Чьи это люди? Вы готовы каждому по 50 баллов добавить? Ведь это за ваш счет, спонсоры. Спонсоры основные кто? Валентины Волковой, Людмилы Беловой, Юлии Плехановой и аленышки Николаевой. Уварова, это твои? Ты спонсор? Кто из твоих Ищенка, спонсор. Ищенка, твоих двое. Так, еще чьи? Директора, директора, чьи, Людмила Белова? Может, я не знаю тут кто-то из моих? Может, я потерялась? Кто выше директора у и Николаевой? Так, нашли Белова и Волкова, это так, Белова и Волкова, это Катя Лотникова. Директора, конечно. А остальные кто? Директора чьи? Плеханова и Николаева, вы к какому директору относитесь? Отзовитесь! Плеханова и Николаева, кто у вас директора вышестоящие? Ну, к Лотниковой, какой Лотниковой? Их нет сегодня. А кто же у них директор Кубас? Это значит Панова? А, Плеханова это Екатерина Лотникова. Так, Лотникова это третий твой человек. А, четвертый? Разобрались. А четвертый чей человек? Воронова, кто там надо будет в это в Фейсбуке, где там писали, выяснить? А тоже ваша? Ну я Лотникову Екатерину поздравляю. Ты молодец. Ну просто, ну лидер он и есть лидер, по-другому вообще ничего не скажешь. Ура! Всех нашли! Значит, Лотникова Екатерина, а Хохлов тоже ваш? Екатерина? Значит, порешили, Екатерина, каждому по 50 бонус баллов зачислить на счет. Продукция будет из Wellness. Она оплатит, а человеку в учет пойдет 50 бонус баллов в личные. Но, как только эти баллы вам приплюсуются, допустим... Все, кто первое и второе место занял, по итогам 13 каталога, если у Хохлова было 600 баллов, он делает минимум 250, только тогда ему прибавляются его заработанные бонусы, баллы. У остальных, у кого второй набор, как только по итогам 13-го каталога они делают по 200 бонус баллов, прибавляется ему прибавляется им по 50 баллов каждой. Понятно? Как норму выполнили, только тогда добавляются эти бонусы баллы. Это будет вам как прибавка к пенсии делали плюс еще 50, ребят, там э, по премьер-клубам все сразу заплатится, там еще там много начислений получается. Это за то, что вы просто продали наборы экологен. Я пошутила, у меня, как бы, я же пенсионерка, поэтому часто говорю о пенсии. И далее, здесь мы с вами разобрались. Всем молодцы, продвигаемся Дальше. Итак, конкурс четырнадцатого каталога. Кто займет первое место, то ему прибавка будет двести бонус баллов. Но заметьте, что первое место... Уже, конечно, продолжается. Уже первое место будет не за 5 наборов. Потому что эта акция шла только 10 дней. А вы начинаете акцию за каталог за 20 дней. Значит, ставки удваиваются. Второе место также удваивается и удваивается. Третье место удваивается по продаже наборов. Как вам? Правильно. Кто хочет победить цель, ставьте максимальную. И поверьте, это выполнимо. Представьте, где продали сколько наборов, вырос товарооборот и вам еще 200 баллов добавляют. И в программу лояльности, и премьер-клуб, и начисление дохода, дополнительные объемные скидки. Это какой большой приход в бюджет. Итак, правильно Катюша пишет. Девочки, давайте перещагоряем мужчин. Кто смелый, кто за это берется? Что тишина такая? Прижукли все. Вау, где вы там? Так, первый пошел, второй пошел. Страшно, Лена. Главное захотеть. Главное захотите говорить правильно. Берете книжоночку, читайте по ней все предлагаете. Катя, не надо пробовать, надо делать. Берем и делаем. Мы несем с вами очень интересную информацию. Появится, появится. Я сегодня уже делала четыре раза запрос в сервисный центр. Сказали, что наборы на подходе. Они не ожидали такого поворота. Я думаю, мы же не одни такие. Будет, будет в Краснодаре. Будут, будут. Это последний этап конкурса, вон Катя пишет. Последний шанс выиграть. Старт задан, молодец, Катя, первый есть, первый пошел. В пятницу будут подробности по поводу конкурса и далее. И вот представьте себе, как бы мы с вами не старались, как бы мы ни говорили, что это не работает. Да что такое? Что это не работает? Как бы нам не рассказывали, что невозможно что-то продать. Хохлов Геннадий нам сегодня показал. Продать можно все. Можно продать информацию. Можно продать баночку. Можно продать все. Было бы только желание. Главное поставить цель. И думать о том, что вы приносите людям, как бы, самое прекрасное в жизни. Это красоту и здоровье. Это самое важное, что вы такое несете, вернее, мы такое несем. В пятницу Катерина еще дополнительно расскажет по поводу конкурса, чтобы все э, хорошо, ну, как бы усвоили. И вот она пишет, что в этом конкурсе обязательно, э, кто выигрывает вот в 14 каталоге, тем будут э, обязательно wellness и украшения. На 200 бонус баллов либо будет wellness, либо украшения. Вот представляете, вы... Э, Сделали, допустим, 10, продали 10 наборов, вам добавляется 200 бонус-баллов. И с этими, э, за эти 200 бонус-баллов вам приходит обалденнейшее украшение, которое стоит порядка 5-7 тысяч. Это просто чудо. Просто чудо. Поэтому ждите пятницы. С вами была на связи Лотникова Лёля. Если есть вопросы, пишите, а я заканчиваю.